Маленький репортаж в Алмату хорошим людям, которые сделали нам вот такую лестницу. И вот что в итоге получилось. Оскар, спасибо, ребятам тоже привет.